То есть процедура достаточно проста. Мыслеформа цели, вектор поставили, форму поставили, мыслиформу поставили, начиная с творческой, потом социальная, потом витальная, потом хоть десяток-десяток десяток своих дополнительных на сегодняшний день. Если ваши маленькие цели, цели сегодняшнего дня будут совпадать с общим векторным движением, они не могут не сбыться, они не могут не исполниться, потому что вся сила разума и вся сила мира. Вашей реальности, в которой вы живете, она должна способствовать реализации этой цели, а ни в коем случае не мешать. Это понятно? Таким образом, это шаг номер один. Векторное соединение позволяет ментальному телу приобрести направленность. То есть если раньше оно было просто, знаете, как компьютер на вашем, ну, винчестер на вашем компьютере, когда туда валишь файлы, вот так. Потом разберусь. Вот сейчас мы запускаем процесс, когда все эти файлы начинают структурироваться по папкам, по директориям и так далее. То есть в нашем ментальном теле ваше ментальное тело приобретает кое-какой порядок. Пространство для новой информации увеличивается, усиливается системность мышления. То есть мышление уже не скачется с 5 на 10, а все-таки начинает думать. Ментал начинает думать в каком-то одном направлении согласно цели. Это усиливает понимание своего, своей эффективности и усиливает целеполагание вообще. Но этого еще недостаточно. Дело в том, что когда мы с вами проговаривали эти цели, мы все таки использовали слова. А слова те самые первичные кирпичики, которые, к сожалению, неизбежно связаны у нас с тем или иным впечатлением, которое мы когда-то получили от запоминания этих слов. Да, например, если слово огонь впервые мы услышали, когда мы его обожглись, то мы, скорее всего, так и будем воспринимать, если потом не изменим свою точку зрения. Но, Как правило, первое впечатление человек никогда не изменит. Если огонь мы услышали немножко в другом ключе первый раз, соответственно, относиться к нему будем точно так же. Тоже имеет отношение к слову семья, любовь, успех и прочие все значимые вещи, которые могут иметь предметно-материальное отображение в этом мире, а могут и не иметь. Поэтому следующая наша с вами работа это разбор жестких ментальных конструкций. И эта, эта работа это тоже практика, которую вам тоже нужно будет пройти, освоить, и в дальнейшем вы будете разбирать так многие слова, особенно слова, значимые для вас. Любовь, счастье, то, к чему стремится человеческое сознание. Значит, если вам самостоятельно работается плохо, то можете подключаться к минчанам, они регулярно чистят слова и разбирают ментальные конструкции. Их интернет-трансляции вы можете посмотреть у меня на сайте в разделе интернет-трансляции. Там все по датам, все непосредственно по, по видам занятий это расписано. Если заниматься удобнее самостоятельно, то занимайтесь самостоятельно. Можно мне три диска по ментальному тему? Для вас сделаны соответствующие семинары в рамках этого курса, дополнительные, которые вам желательно было бы тоже освоить. Вы их будете осваивать самостоятельно. В следующей последовательности. Связь мышления с моделями поведения. Это связь ментала и верхняя его граница. Тудословно наш ментал ⁇ это его верхняя граница. Далее, вторым шагом семинар ⁇ Ментал как зеркало внутреннего мира ⁇ Он охватывает все аспекты ментального тела. И последнее занятие, это ментальное пространство, здесь две части, двухдневный он семинар, поэтому точно так же работайте, на два, на два раза его разделив, это умение считывать информацию с ментального пространства. Более скажем так, раз, продвинутая техника, чем просто посыл запроса в ментал, как мы с вами делали это вчера. Ну и соответственно дополнительное занятие будет дано вам в рамках этой сессии. Таким образом вы будете абсолютно вооружены на правильную работу с ментальным телом. Поскольку это информационный слой сознания, информации, понятно, вы получили сейчас несколько больше, чем на всех предыдущих курсах вместе взятых. Поэтому, конечно, она должна у вас будет немножко устояться, что-то придется повторить, чем то придется дополнительно подумать, поскольку каждое, каждое наше занятие всегда во многом, во многом отличимо друг от друга. Да, если техники у нас не меняются, то, то информационное дополнение, которое я вам даю в промежутках между техниками, оно, как правило, всегда отлично. Все зависит от вас, от ваших потребностей, от ваших вопросов. Вот, поэтому информацию я вам дала такую, какую всем вашим предыдущим коллегам не давала. И вам придется ее немножечко до ней поразмыслить. Потому что информация ⁇ это немножко иного качества. Но, видимо, так уж случилось, что именно вам она и нужна. А раз она именно вам она и нужна, где-то в этой информации каждый из вас найдет какой-то ключик которая ответит вам на ваши глубинные вопросы. Поэтому вам придется эту тему чтобы прорабатывать, прорабатывать и прорабатывать. Ментальное тело очень многослойно, очень многопланово. И поэтому не пожалейте времени, отрабатывая техники. Чем больше вы на них потратите времени, тем лучше вы получите результат. Вы даже не представляете при ближайшем рассмотрении, какая у людей ментальная помойка до которой таджики не добрались и не скоро еще доберутся, чтобы прибрать. Вот. Поэтому вам придется все-таки делать это самостоятельно, там навалено просто. Одно слово связано с другим, не пойми, какой логической связь. Эти логические связи все завязаны на какие-то страхи. Дернешь за одну веточку, сразу пошло, пошло веером, сразу пошла цепочка, это все эти ассоциативных связей, которые никакого отношения к теме вашего движения по жизни не имеют, но энергию живут как обогреватель в холодную погоду. Мы отворачиваем от цели по двум причинам, но не хватает энергии, то есть у нас пропадает желание к ней идти. Почему пропадает? Потому что мы понимаем, что нам это не хочется на самом деле. Либо вторая, она нам дана была извне, вместе с образом, вот тебе цель, иди туда. Мы к ней идем и сталкиваемся опять же с пунктом первым, она нам не нравится. То есть в любом случае дело в иллюзиях, чем больше вы будете набирать информацию об окружающем мире, тем больше вам станет понятно, какое место в этом мире вам надо занимать. Но это все равно как бы не фиаско, это просто как следующий этап. Допустим. Конечно, безусловно, мы с вами идем по этапам. Сейчас, по крайней мере, на этом уровне вы уже не боитесь думать на эту тему. Мы это с не боимся это, это хорошо, мы думаем, как-то так ничего. Хорошо. Вот сейчас ваш ментал будет готов воспринимать информацию, и мы, помолять, перейдем к кармическим цепочкам.